Друзья, всем привет! А пока я тут занимался делами, тренировался, у меня появилась идея просто заснять вот на моей мотивации, на моей вдохновленности видео с благодарностью вам. А давайте я вам даже все покажу. Сейчас далеко мы с вами не уйдем, потому что у меня веб-камера. Вот, смотрите, вот только что тренировался, вот появилась идея заснять видео. Друзья, я вас хочу поблагодарить за тысячу подписчиков, нас недавно стукнуло целое тысяча. Вот, смотрите, уже 1030. Без вас бы этой цифры, естественно, не получилось. Я просто под вдохновением сейчас решил записать видео. Пока у меня появилась идея, пока ее не забыл. К сожалению, микрофон и веб-камера пока не позволяют недалеко уходить из-за компьютера. Но в скором времени я хочу вам побольше открыться, хочу вам показать абсолютно все. Я прикуплю хорошую камеру, потом скоро отправлюсь в путешествие за границу. Там что-нибудь вам сниму, обязательно скоро также буду. Переезжать, очень много дел, очень много планов, очень много целей. Наш с вами канал, друзья, продолжает расти. Я даже никогда не пиарился, только вы сами меня пиарите, хотя я даже просил этого не делать. Я прочел все ваши комментарии, я вижу, что вы хотите видеть побольше Форекса. И также некоторые люди хотят видеть и бинарные опционы, и объемно-кластерный анализ. Друзья, я абсолютно все сделаю. Я когда-то сказал, что если даже меня будет смотреть один человек или 10 человек, я все равно буду делать видео. Поэтому я в большинстве буду делать видео по Форексу, также буду делать видео по бинарным опционам и тому подобное, чтобы всем все было приятно смотреть. Но помним, что мой канал не только по трейдингу, я собираюсь двигаться дальше, хочу снимать какой-то для вас особенный контент. Естественно, это какие-то влоги, может быть, какие-то еще другие видео, я много чем занимаюсь, еще пока не придумал. Мой канал называется Икигай, это японское слово означающая весь, в принципе, смысл жизни, то, что заставляет нас двигаться по утрам, то, что заставляет нас достигать своих целей и тому подобное. То есть, в принципе, это счастливая жизнь. Если вам интересно, каким спортом именно я занимаюсь, то я, ну, естественно, каждый день делаю физические упражнения и занимаюсь в основном тайским боксом. Правда, сейчас у меня немного не хватает времени туда ходить, но в скором времени я обратно туда вернусь. По-другому тайский бокс называется мой тай Мне не нравится слово «бокс», поэтому... Мой тай лучше звучит. Вроде я все сказал, что хотел, но я еще раз хочу вас поблагодарить за эту цифру. тысячи подписчиков. Хоть она и небольшая, но у меня дикость с ней Также хочу сказать огромное спасибо Тарасу, потому что он стал моим наставником. Без него я бы не начал делать эти видео. Он сейчас в нашей команде очень помогает, обучает нас, мотивирует. И мы все вместе двигаемся только вперед. Все, друзья, на этом буду видео заканчивать, скоро ждите материал по Форексу, всем огромное спасибо за просмотр, желаю вам всего хорошего, оставайтесь счастливыми, позитивными и всем пока.